Сижу на этом видео, но мне плохо Расскажи, как попасть в здесь Замолчи нахуй, блядь, не задавай, блядь, тупые вопросы Сука, мать, сдохла, нахуй Охуеть. Сынок, да что за хуйня играет? Ты выглядишь как американский пидорат. Ганда, молодой гамфад, меня в выебал твой на Блять, Блять випикс насрал, обосрал, насрал, на Что? Что? Я заставился на f5. Веби, ты норм? Я обиделся на Никола, он меня вообще обидел, я вообще плачу тут. Николу, вообще, пока просто, я с тобой не разговариваю больше, да, я слышу. тебя Ты шуток не понимаешь. Кто редьюс с вебексом, пожалуйста? Дефакт, может ты, Компот или ты, Григорчика, может вообще ты? Лидкор, хм, Полюбай. ты. Николу, создай стричь канал. А можно я буду В смысле, ворона редьюсит? Да, заходи на интернет. Ворона умеет редюсить? Да, на редюсит, она не откидывается вообще. Я вообще топ в редюсе Редюси Я что делал? Ладно, подойди здесь сейчас. А меня обратно. А, ты можешь меня тэп. Блять! Да ебаный пом! Да, да, скейн, Куда ты сзади подошел? Неправильно правильно. Никого. Да. Нет. Да что? Я не вижу браузер. Так и что? Я на стриме На Меня Алену смотрит, передать вы ебануты, как вы это делаете? А, Он обычно же... вот эту штуку типа просто. А, а. Я ему это тоже показывал, не понимает. А как? Да иди нахер, как вы это делаете? Научи. А это нигде больше не делается, кроме очень. Сука, ебаный, везде можно Смотри, он тут как по лестнице ходит, никого. иди И сюда вот так. Алена, ты знаешь как? Алена, ты знаешь как? Нет. А, чтоб ты быстро блок поставила, сама То, я нихуя. Как? Ой. Мне Алена пишет. Ты кто, блядь? Дизель, дай канал. Театр подходит к концу. Гас на так...